Привет, с вами я Адилет, и мы будем смотреть сегодня разные видео. Я увидел, что вам прошлое мое видео понравилось, про мою реакцию, и я решил записать это еще раз, только другую песню. Давайте. Будем смотреть, детка, играй, сага, Путин, на счет 3, 2, 1, пошли. Если у вас есть песня, то пишите это мне в комментариях. Я тоже буду смотреть ваши песни. Ладно, так. Со мной с горой, ведь ты превосходная, Четко, со мной играй, ведь ты свободная в танце, со мной с горой, ведь ты превосходная Снова летит вказание, бед-бед, Меня парит доброство, силует, Руки твои, так убой твои. Завели, слов сегодня украй будешь Тут нету ничего такого, чтоб комментировать мне. Ну, пошли дальше Сгорай, ведь ты превосходная, детка, со мной играй, ведь ты свободная в танце, со мной с ведь ты превосходная. Крепкий алкоголь развязал мои руки. В этом танце ночи любовные звуки. А днём на свет, сходим все на нет. Расслабляя, ты меня, заходишь, ну же детка. Моя любовь, тихий полет, ты моя любовь, она во мне живет, моя любовь. Просто это я видео выложу, потому что что вот эта песня мне нравится, я выложу это видео. Чисто монтаж это монтаж просто спели и все а вот эти тачки девушки чисто монтаж сделали и все без никакой этих а, ну короче вы поняли поехали Загуляем мы с собой и делиться такая милая, а я хмела. Эти ночи там и до утра. Утри печали, девочка моя. А Классно им, пока что они вот бы мне так сделали бы я выла. С удовольствием пошел в парк и такое покушал. Это човато, вот это попкорн. Я такое покушал, если вы меня позвали. Ничего себе, как жует? Все что ли? Это все? Я тупо под конец акаста закомментировал свои мнения и все акаста. Ну, думаю, вам эта песня понравилась, потому что она мне очень понравилась. Поэтому ставьте лайки. Нет, мне понравилась, но песня, она дает такую жару. Давайте ставьте лайки, я с вами прощаюсь. Всем пока.